Валентина Михайловна, поздравляю вас с очередной покупкой квартиры в Сочи. Что вы посоветуете нашим Спасибо, подпис... Дмитрий. Через... Благодаря вас я покупаю уже вторую квартиру через вас. Во фруктах. Очень шах... хороший вариант. Мне очень достался. И здесь э, э, как у нас? У нас квартира на Бытхе с хорошим видом на зелень на море. А продаем мы сейчас квартиру во фруктах с видом на море. С видом на море. Шикарный. Лу... Самый лучший вариант во, хорошая во фруктах. Хорошая планировка, вид на море да, и хорошая да, цена. Да, Поэтому что... звоните, пишите. Звоните, Дмитрий, обращайтесь по всем вопросам. Что Пожелайте моим подписчикам на новогодние <звук> праздники. Что, что, что, что? Сам... Здоровья <звук> и квартиру в Сочи. <свук> всего всего <свук> того, что они желают. Все планы, все желания, чтобы исполнились. Все, все было, чтобы все прекрасно было. Всех с наступающими. До новых встреч.